Дорогие друзья, и сегодня у нас экстренные новости в репортаже. Как мы видим, вот тут вся земля. И вот за счет этой земли в некоторых местах образовался... Знаете, почему синяя? Да, потому... Это не вода. Фактически, это вода. А сейчас переходим к важному репортажу. Пройдемте за мной. Важный репортаж, он очень сильно важный. Просьба посмотреть вас в окнах. Посмотрите, что происходит. Вы видите всю эту чертовщину? Посмотрите, какой сейчас месяц. А какой сейчас месяц? И скоро я вам сейчас открою, Послушайте. Микрофон не урони. Там идет крупный дождь или снег. Ну, короче, прикол в том, это не дождь, а падают как град или снег. Ну а сейчас перемещаемся на улицу. Слушайте, скажите, пожалуйста, что вы думаете о данной ситуации? Полный пиздец. Понятно. Короче, интервью у кошечки не задалось. Она сказала, все очень хреново и все. Мы должны уходить. Ух ты! У нас очень все сильно усилилось. Видите, пара идет? Идем. Кстати, я так и не сказала, так и сейчас выпишет. Как мы видим, вот такой слой снега. Где-то сантиметров, ну, 5 сантиметров 3-5. Как мы видим, вот тут еще осталась трава, но очень жестко по что ничего особого не слышно. Вообще жесть. В принципе, сейчас попрошу у того, у той замечательно с взять интервью, который сам ты нарисовал. Ну ладно. мужчины Скажите, пожалуйста, как вам погода, которая так быстро менялась? Вчера мы ходили в шортах, а сегодня трикот. Как это? Мне это все не нравится. Спасибо за интервью а я благодаря ей узнал столько много интересных слов. Просто мы еще чуть-чуть промотали. Сейчас мы вышли специально для того, чтобы вы увидели нашу базу, где мы все делаем. Пройдемте. Давайте, давайте. Идем сюда. Аккуратно не подскользнитесь на ступенках, граждане. Welcome to Barboskin House. И сейчас мы расскажем, что у нас тут есть. Есть стул специальный, на котором можно посидеть и отдохнуть. Нет окон. Кстати, если вы вдруг смотрите это видео, и у вас дофига денег, скиньте нам на окна, пожалуйста. Просто придите такие, нате, вот вы нас увидели, такие, Резван или Никита, Нати, вот вам деньги на окна. А потом вы придете и увидите, что тут над оком. Представьте себе, ладно, идемте дальше. По некоторым причинам нам пришлось, а я свой дом увидел. Офигеть. Ну, короче, по некоторым причинам нам пришлось прийти домой. И что мы не успели сказать? Приблизь ту птичку. Вот птичка. Если что, это такая заброшка. И в нашем городе их становится слишком много. И какие-то местные дебилы, малолетные дебилы, снимают на них ролики. Сейчас я покажу пример из одного из них. Вы можете себе представить, и называют, как будто за ними бегает маньяк. Ну, кто знает, может быть, это и правда. А еще... Хочу передать спасибо одному челику, Пону, ну, у него такой этот, как он, никнейм. Он обратился в нашу студию и сделал так. Под нашим стримом написал, под нашим прямым эфиром написал, вы очень красивые, можете это прочитать. И под моим он, знаете, что написал, что я очень красивый и дальше не буду озвучивать, сами прочитайте. И давайте дальше. А, нет, не скажу. Уже сам тебя выдал. Я вот только хотел, думаю, эх, скажите спасибо большое нашему оператору Резвану. Поддержите его. А знаете чем? Денюшками. Да надо на Настарь Ну, короче, и в принципе, это вроде бы я все вам рассказала. И сейчас переключаюсь в другую студию. Все это замечательно и классно. Смотрите дальше наши новости. С вами был я, Никита Дарак и Резуан. Смотрите наши новости. И всем удачи, всем пока. Стой, да я тоже. Пока. Фу! Итак, конечная установка готова. Да, пачка сухарей. Картин. Дай, дай я нормально. Да ты да зато гитара может. Уйди, дай у гитары. Дай, дай.